И всем привет, ребят, с вами я, Ванюк, и мы с вами продолжаем проходить GTA 5. Ой, извиняюсь, ребята. Так. Как и знаешь, ты будешь тут. Франклин, так. Ой, извиняюсь, ребята, у меня тут... Из ноутбука выпало. дай-ка oh, oh. a... взглянуть. Hey, hey, Тебе, дорогой. Hey. Тань, ты, ты все хочешь Удобно. Да пошёл ты, Ламар. То есть, Франклин, Франклин или кто-то там. На районе все знают, что ты стал гламурным типом. Да блин, если гламор означает, что я теперь кружу крест, как в 92 м то да, все верно. Мерзкая... Что? Чего? Ладно, извини. Ещё ко мне коллега притащила верно. А, Вань, теперь можно за картошкой О, сходить. ой, ладно, сейчас. Извиняюсь, ребятки, сейчас, сейчас. Вань, и тот, который вот ттле на мешке поставил, там мелкая картошка. Ладно, мелкая, ладно, пенец, ладно, ладно, ладно, понял.